Если хотите, чтобы у вас родились дети, делайте так. Чтобы быть с деньгами, делайте так, скажите слог такой. Чтобы в этом году хорошие события, возьмите это, это пожелание там то-то, то-то. Чтобы продать что-либо, сделайте так. Чтобы выйти замуж, сделайте так, чтобы везение сопутствовало, носите это. Чтобы женщина хорошо относилась, влюбились, оденьте вот это на новый Чтобы хорошо нравиться, сделайте такой обряд. Чтобы обрести здоровье, скажите на юго-западе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 Мантр привлечения фортуны и там, по-моему, 11 обрядов и 5 или 6 янтер, То есть нарисуй так, носи так, произноси это.